Скажите, как меня слышно? Видно? Может, В все хорошо. видно и вообще прекрасно. Тема – это работа с текстом, копирайтинг и поговорим о создании постов. Тема это очень важная, она, конечно, длинная. Заодно вот сегодняшнее занятие, эту тему освоить просто невозможно. Я сейчас уйду с экрана, я веду занятия онлайн вживую наши все занятия с татьяной они проходят практическими то есть мы вам вживую на экране показываем то что вам надо делать если вы все-таки решились продвигаться в этой сети всегда когда начинает человек продвигаться в сети возникает вопрос почему нет результата, ребята, не обольщайтесь, если у вас просмотров, допустим, стоит 35, комментариев ни одного, лайков там 5 или 6. Извините, вовлеченность маленькая, популярность данного аккаунта тоже маленькая. И поэтому, естественно, результат будет соответствующим. Вопросы сразу возникают, а почему так получилось? А потому что нужно пользоваться, уметь всеми, инструментами которые дает интернет но в частности вот сегодня мы поговорим об одном из инструментов это продающий пост есть видео которые мы с татьяной для вас заготовили вот здесь в группе значит специально размещены обучающие для вас материалы. вы же все оплатили бизнес коллекцию смотрите вот здесь вот в бизнес-коллекции с левой стороны находятся разделы или рубрики с полезными сервисами и инструментами. И вот находите работа с текстом и копирайтинг. Щелкайте по нему и вот открываются программы и сервисы, которые помогут вам э, отредактировать ваш текст. Я сейчас быстренько бегло пробегусь. Привлеку ваше внимание к тем блокам, которые, на которые я разбил вот этот продающий. Первое, что вы должны сделать, это привлечь внимание клиента. Значит, блок второй ⁇ это поднимаем проблему клиента. Вот я вам вначале сказал, что вы прежде всего должны решить, для кого вы пишете. Надо писать таким образом, чтобы клиент ваш или читатель обязательно узнал себя в вашем тексте. Он обязательно продолжит чтение вашего текста и обязательно ему захочется узнать, а что же вы потом предлагаете. А вы еще больше. Третий блок – это вы усугубляете. усугубляете положение, вы еще больше запугиваете клиента. То есть вы должны рассказать клиенту, что же произойдет, если он не решит эту проблему. Расписывайте как можно ярче, как можно краше, потому что он должен осознать все последствия, которые могут наступить, если он, значит, не будет решать свои проблемы. А вы уже в этом блоке описываете и показываете, как с помощью вашего продукта или услуги он может решить свою проблему. Он, когда это все поймет, он захочет на пятый блок. Вот именно в тексте вы должны убрать возражения клиента. Это очень важно. Шестой блок. А вот здесь вы, в этом, как говорится, блоке, вы должны, в этом блоке вы продаете самого себя. Блоку. Что говорят обо мне? Ну, в этом блоке необходимо показывать, как бы, кейс ваш. То, что говорят... А вас, а не о продукт. Вы должны доказать, что вы специалист, что вы компетентный, что вы эрудированный, разбираетесь в этом вопросе. И этот блок помогает снять какие-то возражения и ограничения. В этом-то и вся его полезность. Дальше следующий блок. Вот, вот здесь мы начинаем продавать продукт. Почему именно нужно покупать именно ваш продукт или вашу услугу брать? И чем он отличает от остальных подобных на рынке? Следующий блок рисуем картинку будущего Следующий блок отзывы довольных клиентов о продукте если у вас уже такие отзывы есть приведите обязательно дальше одиннадцатый блок это гарантии в этим блоком вы убираете последние страхи ну и последний блок это призыв к действию теперь я еще одну, одну презентацию для вас заготовил это что такое полезный контент чтобы вы знали, а то многие не представляют, что такое полезный контент. Так вот, смотрите, полезный контент, его можно разбить на несколько видов или как групп. ситуаций, с которыми могут сталкиваться или столкнуться, или они уже сталкивались, представители вашей целевой аудитории, каждый день или достаточно часто. То есть вы это все должны для себя проанализировать, вот так вот четко представлять этих сложных проблем. Следующий, не рассказывающий, а показывающий. Контент, созданный на границе сразу нескольких жанров. И прикольный контент. Хочу показать одну вещь еще. Смотрите, 20 крутых тем для постов. Я вам это предлагаю. Ну, а ваше уже дело пользоваться моими советами или не пользоваться, или продолжать дальше сидеть и публикации не делать. Это уже каждый выбирает сам. ребят. Я показал дорогу, Рассказал, как надо ноги переставлять, в какой последовательности правую, левую или там чередовать или сразу двумя прыгать, это уже вы решаете сами. Я сегодня уже буду завершать, потому что время то уже целый час. Я разговаривал с Я сейчас что предоставлю слово Татьяне. Ну, присоединяюсь. Все нормально сказано, даже немножко подгрузил. Ну, продолжаем писать посты, кому это нужно и необходимо. Я думаю, что это всем необходимо. Ну, а на следующем занятии мы с вами будем учиться, как делать уникальную картинку в PowerPoint. Практическое занятие, как сделать уникальным пост. Ну, все пока. Спокойной ночи всем, все мы молодцы. Ребята, кому нужно выслать вот... То, что я показывал 20 крутых тем, я могу список выслать. Кому интересно, напишите мне в WhatsApp, в личку. Желаю получить темы. Я вам отправлю этот файл. Все, спокойной ночи, до свидания. Ждем вас в пятницу на занятии.